Когда-то я нашел своего бога и он меня ведет по жизни постоянно. Иногда я рассчитываю здоровьем, иногда благополучием, одиночеством за то, что мои просьбы выполняются. Есть какие-то менее жесткие способы оплаты? Ну есть конечно, безусловно. Давайте разберемся сейчас с теми методами оплаты, которые с вас берут. Вы говорите здоровье, здоровье, благополучие, одиночество. Ваша сила берет в компенсацию энергию из тех зон, которые у вас избыточны. Никакая сила, которая ведет человека, не возьмет там, где у него мало, она возьмет там, где много. Вам кажется, что у вас забрали нечто лишнее, на самом деле выровняли это было лишнее по сравнению со всем остальным, по сравнению с вашей внутренней целостностью. Но поскольку изменилось состояние, вот раньше было там в кошельке вот столько, а стало вот столько, ушло. Оно не ушло, оно выровнялось под ваше внутреннее состояние. Алгоритм по которому это происходит, он нечеловеческий. То есть человек говорит, ну зачем же надо было деньгами, воздял бы еще чем-нибудь. Какая разница? Взяли то, что действительно избыточно. У тебя вот, вот было вот столько, да, и твоя сила, которая ведет, понимает, что это тебе карман жжет. Ты постоянно думаешь о том, как сохранить, как потратить, куда деть, как бы не украли. Значит, надо излишек взять и ты не будешь уже больше вот эту вот глупость, ты не будешь энергию тратить на, на, на постоянно вот эти вот разрушающие тебя мысли. Если проблема в избыточности, уберем избыточность. Если проблема недостаточности, добавим. Одиночество. Значит, в твоем окружении были люди, которые растаскивали твою энергию. Сила ведущая тебя убивила людей из, из, этого, из твоего пространства. Он сказал, ты много времени на них тратишь, они того недостойны, ты растрачиваешь ресурс, который я тебе даю, на недостойных. Они не перекрыли тебе ресурс, они убрали недостойных. Но поскольку сознание взаимодействует с самим собой и с реальностью по принципу было-стало, сразу кажется, что произошла какая-то катастрофа. Нет ни в коем случае ни катастрофа. То же касается и со здоровьем, если надо притормозить, если надо э, перестать растрачивать себя и свою физическую силу на неправильное, то иногда э, укладывают и в постель, иногда приковывают внимание к своему же собственному телу, понимая, что ты разбрасываешь себя опять же не на то. Как можно этого избежать? Можно, если правильно проанализировать алгоритм, э, как происходит убавление, как происходит ограничение. То есть вследствие чего сила решила, что нужно ограничить общение? Вследствие чего сила решила, что денег у тебя избыточно? Вследствие чего? Какого действия, поступка, мысли, решения принятого сила положила тебя на диван и решила, сказала, полежу уже? Это прыгаешь много. То есть, во-первых, анализ. Второе. Второй способ это... Uh, превентивное действие. То есть ты не ждешь, когда сила тебе ограничивает тебя в ресурсе, ты сам себя ограничиваешь. Зная за собой свои собственные уязвимости, нужно взять гейс. Гейс выполнения какого-либо действия постоянного, не исключаемого, незаменяемого ничем действия, которое ты будешь выполнять всегда и оно как-то должно быть связано с закрытием твоих собственных уязвимостей. Ты приносишь богам клятву, ты приносишь им обед, что во имя э, выполнения такого-то э, такого обязательства, во имя искупления э, такой-то уязвимости, во имя закрытия такой-то дырки в сознании, ты обязуешься каждый день совершать то-то, то-то, то-то и то-то. И в этом направлении потечет энергия твоего времени, информация и энергия, она будет как бы залечивать эту язву в сознании. И тогда богам уже не придется постоянно ограничивать себя в э, жизненном движении, потому что ты сам будешь способен соблюдать баланс. Для этого и берутся гейсы. Для того, чтобы не совершать поступков, вследствие свершения которых силам, придется вмешиваться в, твой, в твою судьбу и в твой личный вирт, но нужен желательный анализ. Раньше, в стародавние времена, такой анализ совершали волхвы, жрецы, которые видели в человеке эту уязвимость, видели к чему она может привести в дальнейшем и накладывали превентивно на носителя гейса, некий гейс, обеталь, гейс, зарок, табу, ну по-разному он называется в разных культурах. Никогда не делать, всегда делать. И так далее. То есть они просто как бы на, на, накладывали это обязательство. Но такое обычно распространялось на очень значимые фигуры, типа королей или правителей, от жизни и действий которых зависели судьбы многих. Воин способен наложить на себя гейс сам, но для этого ему нужно провести личный анализ своих же собственных уязвимостей. Но этому вопросу мы уже коснулись, воин должен знать свои сильные и слабые Стороны. Поэтому гейс, как можно а, нивелировать или избежать таких жестких способов оплаты, гейс личный, продуманный гейс, который будет выполняться всегда и, и при любых обстоятельствах.